У каждой девушки есть свой парикмахер, свой мани... своя маникюрша. По какой причине у ваших детей нет своего личного педиатра? Это вообще очень как красная тряпка, вы еще беременно хотите привывать. Если человек в период вот такой эпидемии, хотя бы 5-8 раз в день хорошо нормально моет руки, то вероятность его заразиться даже респираторной инфекцией снижается в разы. Здравствуйте, дорогие друзья. Ой, как здорово. Мы с Андреем Петровичем уже готовы отвечать на все ваши вопросы. Давайте быстрее собирайтесь, потому что знаю, что многие ждут. И самое-самое, что хочу сказать, помимо того, что вы получите, ну, просто море, море полезнейшей современной информации, про педиатрию, и с точки зрения э, ваших ситуаций, которые вы описывали, и с точки зрения общих ситуаций. Мы поговорим, конечно, и про гриппа, и про прививки, и про все, про все, про все. Но еще в конце эфира вас ожидает просто потрясающий сюрприз. Вот вот просто потрясающий. Я сегодня про это узнала и прыгала, скакала. Александр не даст соврать, когда мне про это сказали. Так что до конца эфира мы все ждем. А если надоест, просто промотайте Промотайте. Да? попьете, да. Плюс ко всему. Я надеюсь, что Хороший будет звук, потому что мы вот тут уже обсудили, что говорим мы громко, четко. И э, Александр, помимо всего прочего, естественно, все снимает на камеру и все выйдет на Ютубе. Так что, даже если вдруг сегодня кто-то что-то не услышит, я надеюсь, что все, конечно, услышат, то вы смотрите сможете потом все посмотреть в записи. Э, я уже много раз писала много постов по поводу эфира, что у нас будет Андрей Петрович в гостях, кто он и что он. Я думаю, что все, кто у нас присутствует, все про вас все знают. Спасибо, так что не будем. Не будем даже лишний раз говорить, потому Хорошо. что вы просто очень крутой специалист, человек и так далее, и так далее. Мы вот сейчас эфир даже задержали, потому что сидели, разговаривали обо всем, про ваши вопросы. Мы и... разбирали вопросы, честно, да. потому что некоторые из них непростые, и для того, чтобы понятно и доступно и для себя, и для вас ответить на эти вопросы, в общем, нам надо было углубиться в них, подумать да. о них, и действительно позаботиться о том, чтобы вы получили наиболее свежую и правильную информацию. Да, так что поехали. Мы за правду. Мы за, мы за правду, это важно. А первый, конечно же, пласт, наш такой первый, первый блок будет про сегодняшнюю ситуацию с новым гриппом или старым гриппом, я не знаю, какой это грипп вообще. Ну, вы знаете, давайте так, гриппы, они, как бы сказать, все равно это старые гриппы, но просто меняются, бывают разные штаммы, они, там люди думают, и они знают, что они мутируют в том или ином виде, но просто надо понять, что, наверное, два года последних в связи с коронавирусом мы как-то жили без гриппа угу. в том виде. Были на то разные причины. Так или иначе, штаммы гриппа путешествуют по миру. В мире вообще существует более почти 150 различных станций по мониторингу распространения гриппа они, так сказать, являются таким общим, единым таким центром, координируются и мировое медицинское сообщество, и там кем-то любимой, кем-то нелюбимой организацией, Всемирная организация здравоохранения, как бы это дело мониторит. В России более 30 центров, которые занимаются мониторингом гриппа. Зачем это делается? Зачем? Вот я Зач? я а вот, да, зачем это делается? Потому что, в общем-то, мы должны на каждый сезон делать вот такие модели, моделировать и понимать, где, в какой части мира какие штаммы гриппа а -а -а. будут доминирующими потому что есть гриппы типа а есть гриппы типа б притом есть там тот же самый вы же слышали при них h1n1 да. там h3 там n2 там, ну в общем разные разные разные и более того иммунитет к вирусам гриппа достаточно нестойкий в отличие от допустим иммунитета там коронавирусом или там а -а -а. Другим вещам. то есть поэтому когда они меняются то в этом случае даже имея или переболев каким-то штаммом гриппа три года четыре года назад иммунитет не сохраняется а если тем более приходит новый штамп то конечно у нас иммунитета к нему тоже в том виде нет угу. и что что происходит почему мы рекомендуем как врачи прививаться от гриппа каждый год потому что делаете расчеты зная как он путешествует мы можем предвосхитить и предвидеть что допустим на европейской части территории россии мы скорее всего будем иметь вот такие такие такие штаммы в азии например будут вот такие в южной америке вот такие и тогда производители вакцин должны будут приготовить вакцины ровно под эти штаммы То есть так и происходит, так и происходит происходит всемирно в мире в, в конце февраля в марте месяце происходит этот анализ на следующий сезон а -а -а -а. и каждый вот каждый начиная где-то с апреля мая июня все фирмы нарабатывают именно эти штаммы и только эти штаммы закладываются в вакцины этого года. Поэтому вакцинироваться, например, вакцины прошлого или позапрошлого года смысла не имеет. Имеет смысл делать это за всю историю вот этих наблюдений. Но ну, я бы сказал так. Это, этот комитет промазал и то на совсем чуть-чуть, только один раз. То есть все это было действительно очень правильно и хорошо сделано. И более того, в отличие от прошлого года, в этом году вы слышали, многие говорят о вакцинах. Тетравалентных, четырехвалентных уже в этом mm -hmm. сезоне и в прошлом году это началось. Почему? Потому что количество разнообразий штаммов, значимых для здоровья, увеличилось. Все годы, там, ну, пять лет, там 6-10 лет назад, мы прививались обычно трехвалентными вакцинами. Там было два штамма А и один штамм Б. Сейчас у нас два штамма А и два штамма Б. Гриппа, чтобы перекрыть вот возможные вот эти вот, э, варианты. И э, делаются, я поэтому могу сказать, что мы, конечно, э, приверженцы, я имею в виду, в медицинском нормальном мире, именно привити, прививками четырехвалентными. Э, С моей точки зрения, одна из лучших вакцин России делается в Санкт-Петербурге. Это да, э, так называемая вакцина «Флюэм». Uh -huh. Вот, она и существует в четырехвалентном варианте. К сожалению, пока что вот эта вакцина не зарегистрирована для маленьких, но потому что она только первый год на рынке и считается, что ты должен сначала сделать взрослых, потом детей там, двенадцати, потом шести, uh -huh. потом То есть да, она малышом. только взрослая? Пока сейчас. Четырехвалентная, да. А, вот, трехвалентная она и детская. Но уже же закончились, при... ну то есть вакцинация от гриппа закончилась вы знаете для меня как для иммунолога нет нет Ну, вы понимаете как бы сказать смотрите давайте вот э, есть такое говорят поликлиники что раз вы не привелись до первого декабря да, там да. типа, ля-ля-ля все давайте так э, я вас прошу вы же не врач, не врач. но как бы логике на да, логике не важно любой логичный гриб закончился нет, конечно. Он завтра закончится? Нет. Он в феврале закончится? Не думаю. Не думаю. В марте закончится? Ну, скорее всего, еще что-то будет. К... Да. Соответственно, смотрите, если я сделал вакцину в сентябре, у меня прошел месяц обычно для того, чтобы получить нормальный иммунный ответ, нужно от 3 до 4 недель хотя бы, да, потому что вакцина не работает прямо сразу после укола. И дальше я имею какой-то защитный иммунитет некое время. Здесь возникает такой вопрос – если у вас есть хоть какой-то шанс защитить себя, вот сейчас, ну, будем говорить, еще пока середина декабря, угу. ну хорошо, будет работать эта вакцина эффективно с начала со средины января, но у вас еще часть января, февраль, март. Да. По какой причине я должен тогда исключать возможность себя защитить. себя защитить и защитить окружающих понимаете ведь защита окружающих это тоже очень важный момент когда ты прививаешься не будьте эгоистами прививка это не только про вас это прививка про то, что вот мы иногда это, знаете, называем так защитный кокон. Допустим, тот же самый ребенок новорожденный или тот, который болеет, которому противопоказано может быть, по какой-то причине сейчас прививка, или кто-то из ваших пожилых членов семьи, который может быть сейчас получает какую-то специфическую, там химиотерапию или что-то, ему неэффективно делать прививку. Как мы можем их защитить? Только, если мы создадим определенный вот этот защитный кокон вокруг него. И, допустим, взрослые люди, вы говорите, а я здоровый, я там не заболею. Может быть, совершенно справедливо, вы не заболеете. Но ведь есть одна вещь интересная, что это не значит, что вы на своей слизистой не переносите с работы, из метро, из не знаю, магазина этот вирус. И вы не являетесь просто здоровым переносчиком. И в какой-то момент он просто берет и попадает на каких-то ваших родственников, друзей или знакомых, которые не так сильно защищены. А вот если бы вы были привиты то у него бы не было даже шансов в том здоровом виде остаться на вашей слизистой. То есть, если, он приви, если человек привит, то на слизистой ничего не Не, не то, что не ничего, терпляет. но шансов того, что меньше. он останется и будет там скот сколько-то жизнеспособен или в том меньше. количестве, которое вы сможете передать угу. другому, меньше. Это же все равно ну, как бы система не все или ничего, да? Ведь прививка, как бы с одной стороны, ее задача снизить количество заболевших, но основная и принципиальная задача это не это. Знаете, какая основная принципиальная задача прививки? И не, и не только не Делать так, чтобы человек, если даже заболел, это заболевание не было жизнеугрожающим. Да, хорошо. Понимаете, поэтому, когда мы это делаем, мы это должны принять во внимание. Почему про детей иногда говорят, что да. может быть там поздно, не поздно? Почему? Потому что рекомендации детей, детям, которые особенно прививаются первый раз, сделать их две, двукратно. Сначала осенью, потом еще зимой, ну, а -а -а. через полгода. Понимаете? Угу. Ну или через год. То для То детей есть, уже сейчас поздновато. Да, да, да, ну опять же, это... Понятно, да. С моей точки зрения иммунологической нет. Но да. а когда прививаешься, ты же все равно ослабляешь иммунитет. С, вот, с ты... какой стороны? Стати... Нет. Вот это еще тоже, Ярослава, замечательный как бы, обывательский мир. Вот я прививку сделал, я ослабил свой иммунитет. Я вообще не понимаю, откуда он пришел. Я вообще не понимаю, каким образом... Прививаясь, я ослабляю иммунитет. В связи с чем? Раньше же, вот когда нам в детстве делали прививки, нам же вселяли вот этот вот... Ну, Кого-то там вселяли, чего-то там, нет, вот эту ну, болезнь. Подождите секундочку. Давайте разделять. Ни одна прививка от гриппа, там нет живой вакцины. Нет живой? Нет. А, у нас, вернее, тогда. у нас есть живые вакцины, но их ими практически не прививают. Там есть одна из... там. Ну У нас уже там, 7 или 8 зарегистрированных вакцин там от гриппа но живая есть, но просто ее не используют для массовой вакцинации. Uh -huh. я, я бы сказал, для массовой вакцинации у нас есть четыре основных бренда вакцины: это ультрикс, Флюэм, совигрип и гриппол. Я сторонник ультрикса и флюэм, потому что они сделаны по всем международным стандартам, там нету добавленных веществ, которые, так сказать, не, не совсем понятны в этом отношении. И там концентрация антигена такая, как рекомендована всеми международными стандартами. И они без живых иммунитет не без... ослабляют. Вот это важный момент. Да. Хорошо. А, смысл, смотрите, наоборот, любая... Вакцина обучает иммунитет, то есть, скорее, она делает так, чтобы иммунитет был более эффективен. Вообще, я даже не совсем понимаю, что значит ослабить иммунитет. То есть, значит, вырубить какие-то его функции, снизить количество эффективных клеток. Ничего не это, не, это нереально. Это, не, ну, как бы, с моей точки зрения, непонятно, неясно, неадекватно. Есть ситуации, когда дополнительная антигенная нагрузка будет во вред. Но это такие В ситуациях я как врач, наоборот, не рекомендую вакцинироваться. Uh -huh. Это состояние болезни, это состояние обострения хронического заболевания, это... Та терапия, которую получает человек, когда вакцинация будет либо неэффективна, mm -hmm. либо может вызвать какие-то проблемы. Но ведь это, простите, пожалуйста, еще раз. Я много раз в своих каких-то эфирах и э, комментариях, и лекциях говорю. Ну вот у меня есть такие правила трех П, правила продеуса по вакцинации mm -hmm. даже таких. Ну вот я mm -hmm. для себя их обозвал. Первое, что должно, вакцина делается человеком, хорошо понимающим, что он делает. Хорошее, правило, очень, да. да. Второе. Человек, который хорошо понимает, что он делает, должен выбрать то самое время и пациента в оптимальном состоянии здоровья для проведения вакцинации. Угу. Я не говорю здоровым, но в оптимальном в состоянии. В оптимальном. Так. И третье, не менее важное, чем первые два, что прививка должна сделана быть качественным прививочным материалом. Потому что ну, как бы продукт продукту рознь. И, и при качество этих... при всей этой ситуации, так сказать, мы не огол... Я абсолютный про-прививочник, но не надо оголтело кидаться на всех, делать всех про... Про... под одну гребенку, и надо хорошо понимать и выбирать Продукт, чем ты делаешь? Хорошо, а такой вопрос. Вот этот гриб, который на. Вот у нас когда сейчас... ты так подходишь, любой даже такой колеблющийся, он тогда начинает, начинает задумываться. Я начала задумываться. Это, хотела, всегда, я не ни это разу. всегда риски, понимаете? Вы же рискуете а заболеть сами, б иметь родственников больных. И дальше вопрос: а какие риски вы получаете, если вы заболеете? Да. Или вы будете болеть, или родственники будут болеть. Потом вы сами заговорили о так называемом коллективном умстве, совершенно справедливо. Я вот смотрел буквально день-два назад статистику, которую выдавал ваш институт гриппа Санкт-Петербургский, это является ведущей организацией в Российской Федерации. Они писали, что где-то у нас всего лишь где-то 52-54% населения вакцинированы. Много это мало, это немного. То есть да, это сокращает количество заболевших, но с точки зрения коллективного иммунитета это не Понял, так много, да? хотелось бы 65 и больше процентов. Тогда у нас есть возможность. А так вы вот, поймите правильно, когда вы даже не болеете, но переносите грипп, и он имеет возможность размножаться на вашей слизистой, вы же не останавливаете его распространение. Это понятно, что мы его только подталкиваем к альминам. Вот скажите мне, пожалуйста, грипп сейчас, который... Я просто переболела вот еще в начале этой эпидемии. Тяжело, на самом деле. Ну, как тяжело? А гриппом я... ли? Вопрос. Я думаю, что да. Я думаю. но это да, да. это я думаю. Но суть в чем? Вот, например, я переболела, пусть это будет этот грипп. Я могу им еще раз заболеть? Именно этим же? Или сейчас есть еще какие-то Я еще раз говорю, есть действительно разные заболевания. Грипп относится к разряду респираторных вирусных инфекций, но просто он стоит немножко особняком именно из-за тяжести течения и последствий, которые вызывает грипп. Ровно так же, как все-таки и по проблемам, которые вызывал, вызывал ну, и в какой-то степени вызывает коронавирус, тоже мы его uh -huh. выделяем таким образом. Но есть же масса, есть ну там несколько десятков типов распираторных вирусов, которые которые действительно имеют значение, и мы ими болеем. Но просто если аденовирусная инфекция не сильно значима, ну, как бы с точки зрения качества жизни, э, так сказать, она неприятна. Вот как раз она-то больше вызывает катаральные явления, там, заложенность носа, свезотечение и так далее, и так далее. Но мы и переболели, и как бы в этом сезоне и забыли. А есть некоторые вирусы, вот, вызывающие боли тяжелый такой процесс. А если, например, у нас, ну, есть же все равно часть, 50%, да, которые не вакцинированы, как можно себя защитить? Вот я помню, опять же, из детства акселиновую мазь всегда говорили. Есть какие-то средства вообще защиты? Ну, вы знаете, опять же, не устаю повторять и не устану повторять, что есть вещи медицинские, есть вещи, то, что сам может человек сделать для себя. Первое. Во-первых, это банальная гигиена, и даже не смейтесь, потому что если человек в период вот такой эпидемии Хотя бы 5-8 раз в день хорошо нормально моют руки, то вероятность его заразиться даже респираторной инфекцией снижается в разы. И показано, что в 2-4 раза будет это меньше. Почему? Потому что будь то хоть и воздушно-капельные инфекции, но вам тогда надо иметь в прямую контакт с человеком, который сморкается, чихает кап кашляет. Но что происходит? Ведь в основном следы это вот, <смех> пребывания этого человека находятся на каких-то предметах. Ручка, двери, <смех> поручень или где-то. То есть получается, что если вы соблюдаете вот эти правила гигиены, вероятность того, что вы потом потрогаете свое лицо и перенесете там, так сказать, это все на свою то меньше. Обрабатываете свои гаджеты, телефоны хотя бы раз в день. Ну сколько, сколько вот людей, есть, которые берут то, спиртовую салфеточку и протирают его? каждый день. Я сомневаюсь, что очень много, понимаете, то есть есть такие э, люди, ну вот мы же его кладем везде, мы его трогаем везде, мы его там складываем. Клавиатуру свою от компьютера, которую вы постоянно трогаете сегодня, вчера, завтра, да, руки-то помыли, а клавиатуры нет, гаджет нет. То есть вот это хотя бы первый процесс. Второе, спить, пожалуйста, достаточное количество времени. И желательно ложитесь где-то в 11, но ну, максимум в 12, и спите вот это время, особенно до 3 часов. Ваши иммунные клетки должны отдохнуть, воспитаться, выйти новые. Если вы будете рвано спать, не спать или думать, что все так просто пройдет, через некоторое время не в количестве даже этих клеток, а в качестве их работы будет проблема. Это моя боль. Это вот так бы сказать, <смех> это вот, моя боль. Это, простите меня, но это так, это как бы вы не можете их использовать функционал в полной мере. И дальше возникает очень интересная история. Ведь э, это не вопрос, какой силы у вас иммунитет, какой эффективности в моменте, когда к вам пришли недруги. Да? Вот пришло к вам сейчас, например, э, 10 тысяч копий вируса, и они пробили вашу защиту. Пришло бы 5000 тысяч или 1 тысяча, у ну, вас бы не бы, пробили, вы да. понимаете? И здесь все зависит от того вот баланса. Даже человек с самым сильным иммунитетом, если пришло слишком много врагов, может заболеть. Да, но шансы на это значимо меньше. Если он использует вот эти стандартные простые вещи, это важно. Третья вещь, вот еще раз, гигиена, потом сок. И третья вещь – это адекватное питание, адекватные, ну, будем говорить так, их называют витамины или добавки. Я считаю так, что мы уже всем уши прожали про витамин D. Да. Что делает тоже витамин D? Это не столько про рост, сколько про кости. Это действительно об функции, об эффективности работы наших тех же самых иммунных клеток. Что еще важно для этих иммунных клеток? Это нормальное количество железа. К сожалению если мы говорим о вашем санкт-петербурге то или нашем санкт-петербурге то можно сказать так что ну практически здесь большинство людей имеют дефицита или снижение витамина d потому что и погода такая и жизнь такая да -да. ну вот это первое второе латентные дефициты железа латентные дефициты железа наиммея еще может не быть а если мы говорим о детях и женщинах, то женщины, во-первых, изначально им требуется значимо больше железа, потому что они теряют их на регулярной основе. железа. Мы же сами его не вырабатываем ниоткуда, мы только можем его получить извне. И потребляют по сравнению с мужчинами железо меньше, если мы говорим о геновом железе, то есть продуктов, содержащих железо, таких как мясо, там... Рыба в объеме просто женщины объеме едят меньше, да? меньше. А нужен там вам по сравнению со мной в два раза больше. А надо нет? перед этим сдавать, например, анализ аналитику? Вообще нет. Ну, как бы я бы рекомендовал. Да, там есть четыре показателя. Они самые простые. Четыре показателя – это сыворотки это как раз ферритин, трансферин и общая железо, связанное способность сыворотки, ну и общий анализ крови, чтобы посмотреть уровень гемоглобина, количество эритроцитов, то есть вот эти базовые вещи. Да. Понятно, что еще в некоторых случаях приходится добавлять B12, потому что он тоже влияет на, так сказать, создание эритроцитов, но в принципе, что, что делает железо это, в организме? Да, оно идет на продукцию как раз гемоглобина в первую очередь, но просто есть масса, масса других функций у железа, которые так сказать, необходимы. Они нужны Железо, атомы железа нужны и для передачи нервного и импульса, и для памяти, и для э, неких ферментов, и для той же транспортировки других молекул, и, конечно же, для функции иммунной системы, потому что без без э, вот, атома железа в некоторых вот из этих вот кофакторов не работает передача сигнала нормально эффективно. То есть, поэтому получается, смотрите, есть ну, три вещи, да? Это адекватное питание, дополнительные функции и микроэлементы. Мы сейчас даже не трогаем и эластичность сосудов, которые в большей степени витамин С. Он не про противовирусы, это скорее эластичность mm -hmm. сосудов. Мы не, не трогаем ни цинк, ни селен, ни то, что вот сейчас <саспоркут> с этим. <саспоркут> ни омегу, Мы сейчас вот просто трогаем самые базовые вещи. Мы трогаем сон, стрессы, да, тоже в какой-то степени. Потому что регулярный хронический стресс однозначно и показано, что он снижает активность, эффективность ответа. Иммунную. Поэтому, вот, видите, это даже без лекарств мы говорим о том, что есть то, что человек может сделать сам для себя. Да, а если да. мы говорим о детях, пожалуйста, дозируйте им в это время физическую и психологическую нагрузку, потому что если вы их будете вводить вот в такое нересурсное состояние, то и болеть будет ребенок чаще, и он таким образом, по сути дела, будет показывать вам, что я не справляюсь, и моя иммунная система не справляется, и он будет болеть, а вы будете хотеть, чтобы он и в школу ходил, и в одну секцию, и потом и на кружок, и на фигурное катание, и на театральную студию, и рисовал еще. То сейчас лучше поменьше? Я бы сказал и контакта так, меньше. Это, это вопрос, как бы сказать, в большей степени вашего понимания родительского, что есть, ну, скажем, что достаточно, и что ему переносится легко, понимаете? Когда вы видите, что ребенок начинает давать вот в этот сбой, или часто боление в этот период времени, И иногда для меня, как для врача, является свидетельством того, что, может быть, он слишком много дозы нагрузки получает. Угу. И в этом отношении вы совершенно правы. И количество тех мест, где он потенциально может получить тот самый вирус, да, там, лучше сократить. тогда сократить. здесь. Вот, вот, Нужна здоровая средина. Я не говорю, что всех надо посадить там по домам. Я наоборот сторонник того, что в общем-то все должны быть социализированы, должны быть в активности. Но без перегруза это порядок. Пере такие вот. программы и так, да, перегрузка, все, что... перегрузка здесь в этом отношении имеет принципиальное значение. И вот таким красным флагом здесь, если ребенок начинает часто болеть или чаще болеть, чем хотелось бы, то надо обратить внимание на степень его нагрузок, которую он получает. А если мы говорим про маленьких деток, которые вот в садик пойдут и постоянно насморк на больничном, насморк на больничном, а особенно в этот период, есть какие-то... Вещи, что ну, говорят, это привез. тоже такая старая понятная история, ну, по крайней мере для нас, для врачей. Часто боления как раз начинаются, и жалобы на вот это ЧБД Начинается где-то в года три, когда ребенка отдают в детский сад. Да. И стандартная история мамы. Просто все повторяют одну и ту же. Он говорит: вот Андрей Петрович, вы знаете, мы начали ходить в детский сад, два дня ходим, три дня да, болеем. Да, да, да. Два дня ходим, три дня болеем. Вот тут, вот, давайте, вот на этом моменте остановимся и спросим тогда себя и родителей: а болеет как? Что значит болезнь? Потому что это понятие болезни разное. Вот я вот в этом отношении имею совершенно для себя лайфхак. Я спрашиваю, э, вот, ну, скажите, когда последний раз э, вы болели с температурой выше 37,5 градусов? Потому что что такое болезнь, да? Болезнь формально нарушение качества жизни. Сопли есть, это болезнь? Ну формально да. красное горло формально да. И вот здесь вопрос, как бы чтобы не передернуть с этим нашего отнош... вопросом, не пересердствовать, да. да. потому да. что вы так придете, скажете доктор, а я болею каждый день или там в месяц, я должен что схватиться за голову и сказать, что типа у вас там супер сбой иммунитета, у вас первичный иммунитет нет. Для меня важнее не чистота вот этой вот болезни, да, тем более написано, у человека было ОРЗ, мало ли. ОРЗ может протекать с большой температурой, может быть с маленькой, а может быть вообще, так сказать, температура была один день, а потом нет. То есть количество болезней не так важно, как, как человек болеет, угу. как качество болезни. И насколько быстро человек выздоравливает и восстанавливается. Вот это важно. И теперь... Теперь скажите, пожалуйста, ведь это почему случается вот такая более частая заболеваемость? Я сейчас пока не, не даю комментарий пока на тему того, что мы из этого сделаем, но сами подумайте. Ведь э, у них э, частота встречи между собой и со взрослыми резко увеличивается, когда они да. идут сад, правда? Да. Э, каждый идет со своей микрофлорой, с тем, что он живет, и пока они не поменяются всеми своими микробами, игрушками, соплями, там, трусиками и так далее. как бы Им нужно адаптироваться к этому миру. И в некоторых случаях, действительно, вы хотите, чтобы когда пришли чужеродные микробы и бактерии, он никак не ответил на это? Мне, как иммунологу, тогда чего лучше ждать? Чтобы он все-таки ответил? Или чтобы они пришли, стали жить, и он не ответил? Ответил, конечно. Правильно. А если он ответит, что такое ответ, когда болезнь. мы говорим о соплях? Не болезнь. Сопли. Это, например, сопли, сопли, кашель и так далее. То есть в этом отношении нужно понимать. С одной стороны, пока мы не адаптируемся к этому, мне будет важно сделать так, чтобы адаптировался в идеальной картине мира. Мы хотим так, чтобы пришел враг на нашу слизистую, и мы об этом вообще ничего не знали и не заметили, того, как он пришел. Правда? Но из-за того, что, в общем-то, могут быть эти процессы, и более того, когда ребенку три года заложен нос, для него более значимый, чем для 14-летнего какого-нибудь ванечки, который там будет с зелеными соплями бегать, играть в футбол, да, и ему, не в общем-то, все внимания. равно. Угу, правда? Угу. Но на 3-летнего, а тем более на полуторалетнего малыша, который, так сказать, есть не сможет там сосать не сможет и мама будет э, прыгать в до стрессе, конечно, в стрессе да. понимаете это более значимо то есть одно и то же будет влиять по-разному и когда этот же ребеночек в три года скажет ой мне тяжело глотать мама тоже поднимет всех Mm -hmm. И да, вот здесь я да. не пытаюсь как бы э, приуменьшить значимость этого, но в то же время понять, что есть те действия, которые, так сказать, могут быть, и нам надо сделать так, чтобы они быстрее проходили и действительно в меньшей степени воз, mm -hmm. возникали. Да, Дальше да, да, да, да. мне говорят, Андрей Петрович, слушайте, он так часто болеет, может, нам все-таки да поддержать его дома, и как бы, так сказать, потом он не будет ходить в этот сад, потом мы отправим в школу, я говорю, хорошо, вы хотите то же самое? Вот как раз был и такой вопрос. А вот дети, которые не ходят в садик и приходят в школу, у них там это начинается? Да, правильно. Поэтому получается, что тогда в какой момент времени это более безопасно и более практично, практически пройти вот этот период адаптации. И как это сделать? Да, если ребенок действительно начинает болеть больше, там есть и состояние, которое... Все равно нужно обратиться к врачу, грамотному врачу. Тем более, что если есть подъем температуры выше 37,5 градусов. Еще раз настаиваю на этой цифре, потому что нормальная температура тело не 36,6. 36,6 – это название сети аптек. Забудьте. А нормальная температура тела, она колеблется, она колеблется от 36,2 до 37,2. И самая высокая температура тела, как раз, ну, грубо говоря, это возникает в основном вечером в 16, 18, то есть там в 20 часов вечера, когда ребенок может быть возбужден, когда он там бегает, когда он эмоционален, это все может быть. Поэтому 37,1, 37, 37,2 37 это не патологичная температура, это в пределах делах нормы, исключение составляет только те ситуации, когда есть нарушения физические или, допустим, интоксикация, слабость, вялость, там какая-то... Когда это, это как проявляется как еще как-то. Да. Не видите никакой разницы. И намерили ему 37,1. Это не повод бежать к врачу или пытаться его вылечить. Это норма самое минимальная у человека тело температура где-то 37, то есть 36,2-36,3 возникает где-то в 3-4 часа ночи, когда он спит. В принципе, на эмоции, на крики Она может, может подниматься. Тем более, что когда еще не сформирована работа центра терморегуляции, а он находится в гипоталамусе, то любое возбуждение эмоциональное мозга mm -hmm. может тоже способствовать небольшому подъему температуры. Mm -hmm. Но опять же, вы смотрите, есть нарушение состояния. Потому что нарушение состояния это более значимый фактор, потому что более того, я вам скажу так, что ребенок, который заболевает с температурой 38-38,5, более быстро, скорее всего, выздоровеет, чем тот ребенок, который будет болеть 37,4, 37,5, 37,6 и будет вялый, квелый с интоксикацией, понимаете? А вот тогда То есть в этом отношении надо понимать, понимать по что по состоянию для этого как раз вам и нужен грамотно квалифицированный специалист, который должен понимать мать вас, вашего ребенка, знать предысторию этой семьи, знать, как бы сказать, кто там живет. Потому что если вы будете каждый раз брать какого-то нового человека, который, так сказать, пришел, видел вас первый раз в минуту, ну, простите, пожалуйста, воспользуюсь, Ярослава, вашей платформой и, может быть, ваши люди не слышали, что я говорю везде и всюду. Уважаемые девушки, вы прекрасны, вы замечательны, вы красивы. А мужчины, если вдруг смотрите или жены покажут это, у каждого мужчины для своей собственной машины есть свой собственный автосервис любимый. У каждой девушки есть свой парикмахер, свой мани... своя маникюрша. По какой причине у ваших детей нет своего личного педиатра? Они что, хуже ваших ногтей, волос или машин? Почему надо обращаться к первому попавшемуся? Я не хочу обидеть никого из докторов, но я хочу понять, по какой причине вы выбираете себе конкретного специалиста для ногтей, для волос, для машины, а конкретного специалиста вы выбираете только тогда, когда припечет для своего же любимого ребенка. Вот объясните мне, я эту логику понять не могу. Я согласна, Ярослав, что это. Да, ну, меня, нет, я... Я, я здесь поддерживаю вас на 200%. Я вообще считаю, что, ну, как, как говорят, свой гинеколог обязательный, стоматолог, стоматолог да, обязательный, да. педиатр и так далее, для и ребенка, педиатр, ну, ну как бы его же задача помочь вам ответом, вопросом, может быть быть. Простите, таким стрелочником, который поможет обратиться к какому специалисту да, да, и да, куда. Да. Но очень важно, когда он уже знает ребенка, знает ну, да. семью, я тебе согласна полностью Абсолют. и целиком. Тогда у меня такой вопрос. Сейчас, вот, вот в нынешней нашей ситуации, я очень много слышу историй про то, что вот этот грипп, ну не знаю, опять же, это грипп или не грипп, но то, что мы вот все здесь переболеваем активно, проходит только после того, как антибиотик начинаешь пить. И э, вопросов много в связи с этим. Ну, опять же, вот мой, да. я, я не ребенок, но моя ситуация, я 10 дней, у меня вот просто температура постоянная, все явления постоянные, и только я вообще не, не сторонник дикий пить антибиотики, пик крайне редко, но здесь уже вот что называется пришло. Давайте, Ярослав, смотрите, как. Если мы сейчас вот мы ответим очень конкретно на ваш вопрос, но скажем так. Один мудрый человек, педиатр прекрасный, сказал так, что бактерия влезает на слизистую нашу на плечах вируса. Да. И это, в общем-то, совершенно логично и понятно но ну, для многих. Потому что, когда у человека идет вирусная инфекция, иммунитет перестраивается на борьбу с вирусом, но в то же время есть определенное, мы будем называть это истощением каких-то защитных функций, увеличением проницаемости вот этих вот барьеров наших, да, mm -hmm. а, чтобы не прийти вторичной инфекции. И mm -hmm. вот тут возникает история. А, и поэтому я остановился, и в прошлом мы вот буквально в сегменте говорили о том, что... Вопрос не чем, а как болеть. Да? Угу. И вот здесь вот вопрос, как сделать так, чтобы болезнь не осложнялась. Да. Вот это важно. И то, что вы сказали ключевую фразу, вы болели, а потом 10 дней болели, то вот создалась платформа, создалась ситуация для потенциального осложнения бактериальной инфекции. Для детей это еще более значимо и, и более ну, скажем, вероятно. Объясню почему. Потому что что такое респираторная инфекция? Это вирусные инфекции, которые в основном путешествуют по дыхательной системе и верхним дыхательным путям. Теперь есть интересная штука, с которой вы, не будучи доктором, все равно, ну, как бы вам по логике вещей понятно. Это все дело сопровождается отеком слизистых, правда? Да. И гиперсекрецией слизи. Да. Дыхательных путей. А теперь сравните размеры дыхательных путей взрослого и ребенка. 8, Правильно. Да. Соответственно, к чему это приводит? К тому, что, э, допустим, если брать и Евстахийный проход, он меньше. Если брать Бронхи и трахею он меньше. Носовые ходы меньше. К чему это приводит? К нарушению воздуха, нарушению, по сути, проветривания. Uh -huh. да? циркуляции. циркуляции. Такой, да. Соответственно, если даже... Там никто пришел, не пришел чужой, но те, которые жили, и там среди них есть добрые, хорошие и не очень хорошие. По какой бы причине? Им же прекрасные условия создали. Не Чего не Да. размножить? <сих> да? да. да. ну, это банально, логично, логично. И логично. в этот момент времени возникает эта ситуация. Плюс еще с абструкцией. А дети двух, трех, четырех лет часть родителей испытывали хоть раз в жизни синдром крупа, когда там да, в ночью да, да, да. они начинают задыхаться, задыхаться. И это тяжелейшая ситуация. Это чисто на респираторных, так сказать, это вирусах, на, на респираторной инфекции. И это никому, что называется, врагу не пожелаешь такой ситуации. Потому что ты не знаешь, как ребенку помочь. Есть только ограниченное количество средств, которые в этом при синдроме Круп помогают. Но вот для того, чтобы принять это решение, врач должен отправить на анализ крови, потому что когда девушка описывала ситуацию, что ребенок, вот, прям сильная температура, болел, болел, там три дня, по-моему, или четыре, температура не падала, и ей уже приписали антибиотик, при этом взяли кровь до, до приема. Антибиотика она дала, сразу ребенку стало легче, но кровь, которая пришла, которая была сдана ну, до приема, она mm -hmm. была хорошая. Я бы сказал так, я бы, наверное, все-таки пошел по такому пути, потому что если у вас ребенок один-два дня температуре ты вы видите что вы плохо справляетесь с температурой и ребенок маленький вот тут вот, конечно нужен опять же свой доктор чтобы у вас была возможность с ним посоветоваться и все таки э, не брать на себя риски ждать не ждать э, сильно будет болеть мало будет болеть в принципе, есть такое ну, как бы негласное правило. Если температура не уходит через три дня, то, в общем-то, риски вторичной инфекции возрастают. Поэтому могут дать антибиотик. Другое дело, что, опять же, я как трезвый родитель считаю, что если у меня на второй день температура у моего ребенка не спала, мне ничего не стоит сдать анализ крови и решать, исходя из этого. Ни через три дня, ни через четыре, ни после того, как я уже принял решение назначать антибиотик. Хотя, конечно, лучше поздно, чем никогда, но все равно этот вопрос важен сейчас для назначения. То есть мы мама можем порекомендовать на второй день, если у ребенка температура не падает, ничего не помогает? Сдать, вызвать доктора и сдать, сдать анализ кровь, крови. Конечно, сдать кровь. конечно. конечно. Но в любом случае, все равно, я бы считал, что оценить состояние, ту же интоксикацию, что происходит в легких, если слизь по задней стенке, если нарушение носового дыхания, есть ли признаки какие-либо еще, понимаете? Ну, как бы берите, ну, хотите, берите на себя эти риски, но потом уж не пеняйте тогда, что что-то не так. Все-таки я считаю, что здесь очень важен этот вопрос, вовремя сделать действие и не брать на тебя лишнюю ответственность, а лучше ее разделять. Ну, Самая большая проблема это и с детскими врачами, и с взрослыми врачами, что каждый врач говорит что-то свое, по крайней мере, у нас ну, так было... В мы идеальной картине мира так не должно быть, да, и опять же да, мы с вами да. опять же приходим к ситуации, если это ваш доктор, знающий доктор, да. которому вы доверяете, вы с ним работаете, вы можете получить второй, третий мнение, опять же консультируясь с ним, у вас не будет той ситуации, когда у вас каждый новый доктор, приходящий, да, да, да, будет говорить свой о своем... Понимаете? Да. Но опять же мы исключаем во многом это ситуацию Согласна. вы опять же наступаете на одни и те же грабли угу. вы себя загоняете в ситуацию когда вы в большем риске наступить на эти грабли зачем вам это надо и тем более что это возникает всегда в самый неподходящий момент да. а мы с вами хотим чтобы ну как минимум два человека в вашей жизни всегда были самыми лучшими это врач для вашего ребенка и учитель для вашего ребенка а это не всегда так простите есть ну статистика статистика говорит что в любой профессии есть люди очень хорошие ни рыбы, ни мясо и, и те, которые в эту профессию лучше не ходили. Это так. Это так это для любой профессии, правда. Так случается. А если мама заболела, вот у нас мама, девушка пишет, что трехмесячный малыш у нее, она заболела, пишет, что свиным гриппом, не знаю, подтвержден, ну, не подтвержден, неважно. не важно, сильно заболела, и как здесь, во-первых, ребенок, чтобы не заразился, плюс у нее количество молока грудного очень сильно уменьшилось, что ей делать? Ну, что ей делать? Ей, конечно же, лечиться, ну, по, общаться с ребенком по мере действительно возможной необходимости, и поскольку, поскольку все-таки контакт с ребенком, если она активно болеет, возможно, к сожалению, она может его заразить, поэтому родственники должны помогать. И ребенок тоже не должен быть голодным. Здесь все-таки, может быть, придется поднимать вопрос о том, чтобы он был на смешанном скармливании, либо даже, если это какая-то острая активная болезнь, может быть, несколько дней и побыл на искусственном скармливании. Здесь другого варианта я не вижу, потому что степень ну, болезни мамы мы не знаем. Тем более, что может быть, даже может быть, если тем более это свиной грипп, мы можем принять решение, чтобы она быстрее выздоровела и вернулась в строй, как мама, провести специфическую терапию, допустим, препаратами осильтомовир, зенамивир, то есть те, которые являются специфическими, которыми лечат именно гриппозную инфекцию, они, к сожалению, несовместимы, несовместимы с ГВ, и поэтому на это время придется так сказать, mm -hmm. сделать шаг назад, но зато можем выиграть время с точки зрения времени ее болезни и вернуть Сократить. это дело, а Доказана ли эффективность аминокапроновой кислоты в профилактике ОРВИ, Нет, да это плацебо? Нет, это вообще, так сказать, в огороде Бузинарки и в Киеве, никаких Понятно. пересечений на эту тему. А, есть такой вопрос у нас по поводу последствий ковида, который перенесла mm -hmm. мама, да? Ну, вообще, в принципе, есть какие-то уже доказанные... Ну, к сожалению, могу сказать, что да, перенесенный есть. коронавирус, особенно во время беременности, к сожалению, не очень хорошо сказывается на плодах. Хотя, это великое счастье, что доказанной передачи транспланцентарно-коронавируса через плаценту нет, но так или иначе, общее состояние Матери играет серьезную роль, потому что статистически и об этом несколько статей написано и в России, и много статей зарубежных, и э, такой уважаемый специалист, как, как Лейла, Васильевна, э, Лейла Владимировна Адамян, угу. писала э, они статьи вместе с больницей взрослой 15 имени Филатова э, делали статистику по вот, как раз, э, роддому ковидному, что и количество преждевременных временных род, и качество здоровья детей, рожденных у мам после ковида, действительно очень, очень, ну как бы сказать, значимо, значимо, уже значимо. хуже. И вот буквально там вчера мы с моими коллегами в там, Москве и в замглавного врача научно-клинического института детства мы разбирали несколько томограмм детей, э, черепов головного мозга, рожденных у мам, перенесших ковид, с тяжелыми повреждениями костной ткани и, в общем-то, ну, неприятными последствиями мы видим больше кист, которые образуются, то есть как бы все-таки болезнь мамы, ну я бы сказал, будь то грипп, будь то коронавирус, серьезно сказывается на состоянии здоровья ребенка, поэтому мы не хотим, чтобы беременные болели, поэтому беременные должны быть защищены, они должны быть привиты, если это планируемая беременность, ну подготовь все правильно, сделай. Все защитные телодвижения. Угу. Мы про это еще чуть-чуть попозже да, поговорим. Просто, понимаете, как бы беременно. сказать, это, это вообще очень как красная тряпка. Вы еще беременно хотите пребывать? Вы да, еще да, там то-то-то-то. Да, да, да. Поймите, все о рисках. Хотите брать на себя риски, берите. Как бы мне говорят, о, а вы не берете. Я, я беру. Мы берем, понимаете. Вопрос в другом, что я сторонник одного процесса что если вы хотите переложить всю ответственность за свое здоровье на врача, к сожалению, вы проиграете. Это, это, это вот с этим согласна, разделенный нет, риск. Да, Если класс. я могу дать рекомендации, а вы их не будете выполнять, то тогда о моем вовлечении в ваше здоровье и говорить не надо. Это да. Это вот меня всегда Александр ругает, что я хожу по врачам, мне дают рекомендации, а я их не выполняю. Он говорит, а зачем ты ходишь? Я говорю, ну вы...". Она пытается для себя решить, потому что, Ярослав, вы человек, который принимает решения для себя. Да, и да. в этом отношении э, с вами надо просто нормально, да, действительно разговаривать, и с вами надо давать как бы сказать, ставить вас в ситуацию, когда решение вам принять самой, простите, сложно. Вот. Да. И, допустим, да. я понимаю, как поставить такой вопрос для того, чтобы вас ну, подтолкнуть к тому, чтобы это решение принимал я, а не вы. Угу. Но это опять же, это ситуация более опытного доктора. Да, и у меня есть больше авторитета и больше умения обращаться с пациентами. Но, к сожалению. Да, это... не у всех и не да. везде согласна. Вопрос: вот как раз по теме ковида, перенесенного мамой, ребенку два месяца. по УЗИ заключили. Признаки легкой венты трикулодиплотации, правильно ну, сказала? Ну, расширение, говорю, Да, правильно. левого бокового да, желудочка, да, головного желудочка. мозга. А -а -а. Гиперхогенные сигналы в таламусе. Причиной, скорее всего, вирусное заболевание мамы во время беременности был ковид в легкой форме на 5-6 недели. Какие рекомендации лечить или наблюдать? И на что это влияет организм? Нет, ребёнка? ну, я бы сказал, это вопрос наблюдать. Это наблюдать. основное. Да, это для ребенка это вопрос наблюдения. Потому что лечить, в общем-то, пока, так сказать, не Нечего. Здесь ребенок должен быть под наблюдением педиатра и невролога детского. И в общем для него как бы надо смотреть, насколько, так сказать, в 99% случаев это все пройдет бесследно да, но просто как бы... С вами не надо волноваться ну, настолько, что прям уже. Вот вы знаете, я вам сейчас скажу крамольную вещь. Если у вас есть возможность не обращаться к врачу, но ну, нет такой необходимости. Не надо этого делать лишнее. Хорошо. И у нас, как бы сказать, работы будет меньше и смысла будет больше. Понимаете? Да, да. Хотя, как бы сказать, образно, если вы хотите обратиться к коммерческое учреждение медицинское, лечить здорового самое выгодное дело лайфхак. Лайфхак, да-да-да. Так, второй вопрос. Так, что-то нам Ольга там да, хочет... Нет, у нас там какое-то количество вопросов Да, было, он сейчас а сейчас не читаете, Да, да да там. а потом... Вы а потом, тут уже Да, тут уже просто берёте, столько, да. что... -то. Интересно, про прививки. Про прививки. Давай. Интересна позиция врача касательно схем вакцинации привинаром. 3 плюс 1 или 2 плюс 1 по национальному календарю. Есть ли необходимость придерживаться схемы 3 плюс 1 для доношенных, не ослабленных детей? 3 плюс 1, это в принципе рекомендуется для детей из групп риска, так называемых. То есть тогда, когда у нас нет полной уверенности, что иммунная система созрела хорошо, и есть, так сказать, возможности гарантировать, что на все компоненты вакцины будет защитный ответ «да». То есть она сделана именно для групп риска. Поэтому говорить о том, что условно здорового доношенного ребенка надо делать по схеме 3 плюс 1, не, совершенно не обязательно. Так сказать, 2 плюс 1 является вполне достаточно. Вполне достаточно конечно. А прививки недоношенных детям календарь особенности на что обращать внимание ну вот тут вот смотрите какая штука мы как раз пытаемся сейчас это та часть календаря прививочного над которым мы ну, сейчас уже работаем В ближайшее время будем пытаться его немножко смодифицировать почему потому что есть два аспекта во-первых Государственный календарь в принципе не видит разницу между ношенными и недоношенными, то есть он идет прививки как бы одинаково. Да? С другой стороны... Решение о том, что прививка может быть сделана, и она эффективна, по сути дела, принимается по решению там, педиатра, угу. э, у которого нет никакого механизма э, проверить, а адекватен ли иммунитет в этот момент времени, достаточно ли... Это не вопрос, что она, прививка будет злом. Да? Но ну, просто здесь же для меня неприятность больше, как для иммунологов, в том, что мы ее сделаем, а она не сработает. Не сработает в каком отношении? Она не будет эффективна. Почему? Если иммунная система недостаточно зрелая. Понятно? Mm -hmm. Она не принесет вреда ребенку, он ее прекрасно перенесет. Но эффект от нее, который не будет не, не достигнут. Ведь есть же тот период времени, когда если ребенок родился недоношенным, особенно раньше 36-й, тем более если раньше 32-й недели гестации, то его иммунная система еще физиологически не я зрела. Поэтому сказать от не попозже. Так, скажем, потому что у некоторых детей, даже которые родились недоношенными, есть сейчас объективные тесты, которые показывают, что его Т и Б клетки дозрели до достаточной степени, чтобы правильно ответить на вакцинацию. Вот если он, так сказать, быстренько добрал свое, да, так что называется с точки зрения роста и развития. Это тогда делается. Но понимаете, просто пока что до последнего времени, буквально до последнего года, это было невозможно сделать не иммунологу, ну вернее всем подряд там проточную цитометрию клинического иммунолога ты не поведешь. Сейчас же у нас есть такой инструмент, и он совсем будет доступен с 2023 года, потому что тестирование на нарушение иммунной системы включено в национальный проект по э, неонатальному скринингу. Ух ты. И пациенты с иммунодефицитами, куда или с нарушениями иммунной системы, куда могут попасть вот в эту группу, получившие, что называется, красный флажочек, дети с недоношенные, там есть маркеры, так называемые трек и маркеры крек Я своих, так сказать постах своих историях рассказывал об этом, там они наблюдаются, могут наблюдаться. Примерно процентов 20-25, ну, там, в некоторых регионах вот по пилотным исследованиям мы видим, может быть, до 40% они могут иметь эти сниженные показатели. Угу. Делать вакцинацию на сниженных показателях не так эффективно. Поэтому мы должны отследить, когда эти показатели поправятся, все это будет. Почему я говорю о том, что это стало и становится доступным? Потому что эта методика фактически стала сейчас повсеместной, потому что она делается обычным ПЦРом. Сейчас весь народ знает, что такое ПЦР. Ну, да. ПЦР на порядок дешевле, чем сделать иммунограмму. Он быстрее, он понятнее, там очень четкие там, две цифры, там, одна по одному, показывает друга по другому. Сейчас это доступно и в коммерческих лабораториях разных, и будет, должно быть доступно для систем. По крайней мере, Санкт-Петербург является одним из городов, где есть вот этот федеральный центр. Прекрасно с этой, с этой методикой ознакомлены, там есть у вас институт Пастера, у них есть поликлиника, там руководит этим институтом академика Аркартием Толян, там они прекрасно узнают все это. То есть, как бы так сказать: 23 -го года это все будет. И мама недоношенного ребенка, когда будет приходить э, к педиатру, для... смотрите: Нет? это делается для нанотального скрининга. Это будет делаться в роддоме, берется. А, в роддоме еще, когда не наталь... а все, поняла. На, а -а -а. Же, на ту же промокашку берется а -а -а. и делается. Соответственно, это не то, что надо приходить, это уже должно все быть будет сделано. Уже. Да. Ведь расширенный на натальный скрининг, который сейчас вводится, даже при этой в сложной ситуации да. государство, так сказать, угу. э, вводит серьезное количество денег. То есть там у нас делается на сегодняшний момент 5 заболеваний, да, будет 36. 36. То есть это в основном болезни, обмен, это спинальная мышечная атрофия и вот иммунодефицитное состояние. И, соответственно, если вдруг, не дай бог, попадает человеку вот в эту вот вещь, важно иметь количественную оценку вот этих показателей, mm -hmm. который дает возможность уже хоть как-то объективизировать этот процесс и наряду с осмотром ребенка, с анализом крови этого показателя сказать, Будет, что там ваш замечательный Юля, Петя, Саша, там, Маша, Ева, там, кто угодно, сейчас в том состоянии здоровья его иммунитет достаточно созрел, чтобы эффективно сделать вакцинацию. Спасибо. Каковы наши шансы увидеть приорекс «Тетра»? В Российской Федерации в Это к поставщикам и регуляторам, это не к профессору. Понятно. Чем отличаются сейчас детские вакцины от тех, которые применяли в 80-е годы? Современные лучшие или химичнее? Периодически сталкиваемся с мнением, что современные препараты чуть ли не аутизм вызывают. Я думаю, это один из любимых вопросов про аутизм от прививок. Ну, Я вам скажу так. Давайте я начну с того, что современные вакцины значительно и на порядок более технологичны, более безопасны и более эффективны. Да, действительно, в общем-то, сейчас идет вся технология к тому, чтобы мы по мере возможности и без потери качества уходили от живых вакцин и приходили к рекомендантным или каким-либо векторным угу. или к другим технологиям. Это априори, вы пропали из кадра. О, я пропала из кадра, весло. я да, возвращаюсь. Да. Возвращайтесь. без вас не скучно в этом вот. То есть в этом отношении, смотрите, то есть как бы наша задача все-таки обеспечить эту безопасность, потому что когда мы имеем, ну, будем называть их иммунокомпрометированными пациентами живые вакцины всегда имеют больше, как бы сказать. С другой стороны, всегда понятно, что живая вакцина дает, ну как бы более натуральный что ли такой иммунитет, но есть, опять же, это всегда полка двух концах. Это первое. Второе. Технология сейчас, э, тех адювантов, тех дополнительных веществ стала тоже значимо более безопасной. Потому что если когда-то использовали уксель алюминия, там, я не знаю, да, количество, да, да, там да. свинец, там, то все, там, пятое, десятое, сейчас этого нет, это сейчас запрещено, это не делается. И все побочные потенциальные эффекты от этого тоже все, так сказать, уходят в биологическую возможности другие. И вакцины именно векторные, которые сейчас наиболее современные, в принципе, лишены вот этой вот а, нехорошей части. А вопрос аутизма, ну, я бы сказал так, что все знаете, иногда мне кажется, что ложь и фейки а, значительно быстрее входят в голову любых людей, и чем он жаренее, вот этот факт тем сложнее. А, был такой дядечка, в, ну, будем говорить, там в начале века в Англии, который написал пару статей по поводу кривой вакцины, по поводу вот, как раз вакцины протит и типа, описал как бы семь случаев того, что вот он считает, что при мнении этой прививки привело к аутизму. И ушло практически 9 лет, чтобы ну, доказать, что все случаи, которые написал, полное вранье. Его, у него его лишили диплома, он уехал из Англии, он лишенный диплома остался в Штатах, стал заниматься антивакцинальной пропагандистской деятельностью. И только через по-моему, года 4 первое такое опровержение было, но вот эта вот вещь расползлась и расползалась, и я чем больше вот с антивакцинальщиками имею дело, тем я больше убеждаюсь, что это не люди по убеждению, а есть в общем специальные иногда вбросы такой информации для того, чтобы на по, так сказать, паразитировать, и в общем, я бы сказал, вызвать такую нестабильность понимания общества хорошего то ну как бы не люблю я вас там россиян давай я скажу что-нибудь гадостное про вас и и государству плохо и людям плохо и помрут пускай больше и деньги тратят на лечение пациентов понимаете расходов 3 а копейки выхлоп, выхлоп прекрасно всех успокоим аутизм я бы сказал засыпает. вы понимаете вот ну, нет. Более того, по-моему, все закрыли вопросы в 2019 году, в Дании сделали анализ. Там взяли более 10 миллионов новорожденных детей и проследили в течение нескольких лет. И посмотрели. Там были группы тех, кто прививался, как вы понимаете, доминантные. Были те, кто не... Они, по-моему, лет 10 их наблюдали за это время, но считайте, даже больше, потому что это более, действительно, около 10 миллионов этих детей. Датское исследование, можете посмотреть его. Оказалось, что чуть ли не 25 или что-то процентов аутизм и патологии центральной нервной системы были в группе тех, кто не привит. По-моему, после этого надо просто ставить крест Да, Да, да, да. М -м, интересно. Это не наша история, это история, как бы... Ну, почему? Да, Дания не самая большая страна, но имеет возможность проследить всех своих, как бы сказать. Интересно, и интересно. Так, так что, вот, мне кажется, эта тема вот, должна быть в этом отношении закрыта. Почему больше сейчас внимания к этому и к аутичному спектру аутизму? По какой причине больше таких ситуации сейчас мы видим но это уже другой вопрос его там надо отдельно наверное обсуждать есть и объективные факторы и спекуляции но никак не прививки спасибо через какой промежуток времени после окончания приема антибиотиков можно ставить прививку какой период времени необходимо выждать ну в принципе как считается здесь мы говорим о том что прием антибиотиков для меня есть равно человек болел Да. Здесь вопрос такой: как он болел, чем болел, но не ранее, чем через две недели, а так оптимально четыре недели и делаем. Наболевший вопрос проложенный ложный медотвод от прививок при низком гемоглобине. Какие все-таки нормы? Как поступать, если педиатр или медсестра прививочного кабинета категорически отказывается ставить прививку в 7, 8, 9, например, месяцев ребенка при гемоглобине 100 и при других показателях крови в пределах, только через визит к гематологу? Ну, в этом отношении справедливо. Гемоглобин стоит. низкий гемоглобин, это является анемией. В общем, в данном случае я хочу иметь не вопрос, это не решение приючной сестры, этот человек должен быть у доктора, в принципе, доктор рассматривает ситуацию, он должен решить вопрос, связанный как бы сказать, что есть причина анемии Является ли это причиной анемии значимой для того, чтобы прививка была перенесена угу. хорошо и была качественно? Я сейчас, ну простите, такой жесткий пример приведу. Разве медсестра в данном случае компетентна решать вопрос, а вдруг анемия-100 является свидетельством начавшегося лейкоза? И мы будем на фоне лейкозы делать прививку? бы как? Это сейчас никакого отношения а к, к вопросу, не вопросу не имеет, не имеет. Не Я пугаюсь. просто говорю о том, что да. я сейчас оправдываю деятельность процедурной сестры, да, потому да, да. что да, это правильно, что вы хотите сделать вакцину, но медсестра права, что для того, чтобы сделать, и почему она отправляет гематологу, потому что, во-первых, с анемиями должны разбираться гематологи, и даже если есть однотысячные шансы, что есть байзин крови, надо ее убрать и спокойно сделать прививку. Нелог... Нелогично разница. Логично. А насколько прививка инфлювак от гриппа сейчас показана детям в три года? Показано, это нормальная, хорошая прививка. Международный стандарт, прекрасно. А, до года все прививки поставили. Сейчас время для э, КПК. Да, это ну, против корепаратиты и да. краснухи. А, она серьезная. Хочу поставить ее после двух лет. Досада. Как к ней правильно подготовиться? Чего стоит остерегаться? У сына сейчас зубы, периодические температуры, также время гриппа грипп, простуд, плюс аллергия на белок коровьего молока. На что обращать внимание? На то, что, в общем-то, по графику, прививочному и календарю ее делают 18 месяцев. Это у нас сколько? Полтора года. Да. И для меня решение мамы, что давайте ее сделаем не в полтора, а в два, как бы не ясно. Потому что для того, чтобы понять, что является для мамы камнем преткновения перед тем, что сделать вовремя ревакцинацию и рисковать тем, что за это время как раз когда нужно сделать, можно иметь какие-то проблемы, мне бы казалось, что тогда она должна все-таки переговорить с специалистом и озвучить те самые опасения. Потому что сейчас вопрос, как он задан, типа она априори постулирует, что это серьезная вакцина, и я же хочу ждать двух месяцев двух лет. лет, и дайте мне рекомендации на потом, вставит нас с вами в ситуацию, когда либо мы говорим, да, хорошо, дорогая, давай в два года. Я не считаю сейчас в праве и возможности отвечать на этот вопрос. у меня встречный. я как бы сказать не житель страны с маленьким и горным народом израиля. но спрошу отвечу вопросом на вопрос. а почему не в полтора? Ну вот, говорит же, что сейчас и аллергия на коровье молоко, и а, на гриппы а, по, по кругу ходят. Понимаете, зубы. как бы сказать, через полгода все будет еще что-нибудь, ну, потом да. еще что-нибудь. То есть, опять же, давайте взвесим те риски, которые есть, и те ситуации, которые сейчас есть. Э, вспомним правила по продеусу и решим о том, что ли, выбираем качественный продукт, качественного специалиста и тот период времени, который наиболее оптимален для этого пациента. И делаем это в этот период времени. Если он чуть ближе к тому возрасту, когда надо делать ревакцинацию, счастье, если есть объективные причины не делать, ну, значит, это, откладываюсь. значит откладываюсь. Как делать вакцинацию после 6 медотвода? Ну, надо понимать, в чем была причина. Каким, вот каким образом лучше ставить прививки просто по одной или сразу несколько? Мы пропустили несколько месяцев: врач сказал, что пениоксим а, а, можно смело ставить с превинаром за один раз. Как все-таки легче переносится ребенком, когда прививки разводятся и получается, как бы дважды вызываем реакцию? Ну, если это вызван... здоровый ребенок, у него, в общем, сейчас все хорошо, но я не вижу проблемы поставить ему с... одновременно. С... Просто да. прививки делаются либо в один день, просто Просто в разные зоны. Либо их придется разносить как минимум на месяц. Uh -huh. Просто в этом отношении просто вы считаете те риски, которые там, так сказать, сегодня вы сделали одно, потом там, через месяц другую, а потом вам нужно делать там, ревакцинацию. То есть в этом отношении просто я очень индивидуально подхожу, но глобально я не вижу проблемы, проблемы. поставить две прививки одновременно. Малышу два месяца, мальчик. Есть диагноз левосторонняя пиэлоэктазия. Угу. В роддоме проходили курс антибиотиков, так угу. как была инфекция. После угу. этого все анализы были в норме. Сдаем мочу каждые две недели. Насколько я знаю, этот диагноз, особенно у мальчиков, явление нередкое. Но, тем не менее, наш педиатр дала медотвод на полгода от всех прививок, пока э, эта пиэлоэктазия не пройдет. Действительно ли нельзя никакие прививки делать? Пройдет аж полгода. Как быть с прививками, которые необходимо ставить до определенного возраста? Получается, что уже вообще никак их не поставить просто идет, идем к специалисту создаем индивидуальный график прививок и определяем в данном случае когда есть индивидуальный график прививок мы определяем что является первоочередной в этот период времени что может быть действительно большим Риском для ребенка и создав индивидуальный график, его делаем. То есть мы не пытаемся его подравнять под тот график, который он пропустил. Этот график создается под него индивидуально. А, вот таким... таким графиком делают есть два специалиста, которые квалифицированы по названиям. Это врач-инфекционист, который специализируется на прививках, может создать такой риск. И врач-иммунолог-аллерголог, который тоже квалифицирован для такого рода процесса. А то, что вообще отменили, это нормально? Вот именно по вот этому заболеванию. Вы знаете, пилоктиозия само по себе как диагноз не является причиной для медотвода. Вот девушка про это, мне кажется, спрашивает. Это не является причиной для медотвода. Причиной для медотвода является острая инфекция мочеводящих путей. А если там все там нормально, то, то, то, то пилокстаз не является медатурой. То, значит, ее сомнения, как говорится, да если, да, если если если как, да. как, как, как если кажется, тебе не кажется. Да. Действительно ли стоит беременной женщине привиться вакциной Адесель, чтобы передать иммунитет малышу и в дальнейшем не прививать да. его после рождения? Да. Нет, смотрите, дело-то в том, что как раз если у мама будет привита, то ребенок будет, по крайней мере, первое время, пока мамин антитела будут циркулировать, она будет, он будет на грудном вскармливании, он будет защищен. Uh -huh. Понимаете, до тех пор, пока он сам не начнет прививаться. Потому что есть же этот период времени, ну, считайте, первые полгода, yeah. который, как бы, фактически он не защищен ничем. А в Европе, по крайней мере, по статистике, да и у нас, как люш он молодеет. И, а ребенок-то защиты не имеет. И чем моложе ребенок, тем он тяжелее. Чем тяжелее заболевание. Поэтому да. как мы можем его защитить? Только привив маму. И родителей вокруг. Бабушку, дедушку, папу и всех остальных Следующий вопрос он да. немножечко с этим сочетается, потому что ну, прививки, вот как мы сейчас говорили, вроде разные, но про uh -huh. одно и то же. Недавно услышала, что при беременности с 28 по 36 неделю надо привиться АКДС, чтобы передать иммунитет ребенку. Подошла с этим вопросом к терапевту при женской консультации, на что она ответила, что такое слышит впервые и лучше обратиться к инфекционисту по месту жительства. Хотелось бы услышать мнение эксперта: стоит или не стоит. Предыдущий стоит? прививаться вот, АКДС, с 28 по 36 неделю беременности предыдущие две беременности более 10 лет назад таком вообще не слышала ну потому что вся технология да, меняется. меняется и как бы понимание Но стоит опасности. или не стоит и чем отличается вот так адс от адеселя ну это технологически вопрос. это два разных продукта они имеют чуть разную технологию и в общем-то разговор сейчас идет о том что в общем то есть те прививки которые сертифицированные и в их регламенте разрешено прививать беременных, а есть те, которые не имеют такого разрешения. Просто вам надо действительно проконсультироваться с специалистом, потому что прививка беременных – это не вопрос «хочу или не хочу». Это вопрос все-таки вменяемой консультации специалиста, и это медицинская процедура, угу. которую не делают походя, а делают продукт. Но выбрать тогда АДСЛ или АКДС и все-таки выбирать ее? если да. все хорошо. Нет, во-первых, а выбирать, во-вторых, э, так сказать, все-таки под присмотром специалистов это дело. И АДАСЭЛ Скорее, лучше. да. Скорее АДАСЭЛ. Да. А какому специалисту? Вот в ЖК ее отправили? Инфекционисту. Я еще раз говорю, два специалиста, это иммунолог-аллерголог и инфекционист. Они в общем-то у нас по закону те люди, которые сертифицированы, занимаются вакциной профилактикой. У меня осталось 10 минут. Да вы что? А у нас еще вопросов просто море А что будем писать я Так, все, быстро сейчас заканчиваем. Аллергия, прям прям по-быстрому. Аллергия на животное. Какие анализы нужно сдавать, чтобы точно определить? накатали аллергия, кровь, кожные пробы или иммунокап? Ну, иммунокап, это кровь и есть. Как бы сказать, это иммунокап является золотым стандартом аллергодиагностики, так сказать, пожалуйста. Кожные пробы тоже качественный, хороший анализ. Другое дело, у кожных проб есть ограничения, если у человека есть обострение ситуации сейчас то кожные пробы не рекомендуются. Или если человек принимает антигистаминные препараты, угу. в моменте тоже, тоже, тоже угу. не рекомендуется делать кожные пробы, они будут неинформативны просто. Если иммунокап показатель 2.64 можно кота дома держать таким? Не рекомендую. Все-таки 2.64 это уже имеется достаточно высокий уровень сенсибилизации. И, скорее всего, если вы не имели кота, а хотите его завести, то риск проявления достаточно высокий. Бывает мнение, что у грудного ребенка возникает аллергия, если в роддоме его докармливали смесью, а не только грудным молоком. Считают, что ребенок не доедает. Иностранные педиатры озвучивают такую версию. Что вы думаете на этот счет? простите я считаю что это некое частное мнение отдельных частных людей что если это все-таки смесь была действительно для ребенка вряд ли она является провокатором аллергической реакции то есть как бы опять же в огороде да, да, да, да, были да. понимаете опять же не считайте что я утрирую что типа покойник перед э, смертью выпил воды и что вода являлась причиной того, что он помер. Да, поняла. Да, больной перед смертью потел, потел. Да, потел, да, да. да вот. То есть, как бы тоже надо вот соизмерять эти ситуации. Да, иногда бывает так, что приходится, если мало молока, если ребенок там не набирает, ему дают повышенной калорийности смеси. Такое бывает. Является это причиной аллергии? Скорее нет. Это предрасположенность да. генетически детерминируемая, между прочим. Okay. У ребенка подтверждена аллергия на белок коровьего молока. 10 месяцев иммунно, иммунно КАП-1.26 в 1.3 пересдали. Результат 0.40. Реакция на кисломолочку есть до сих пор, хотя готовили уже на коровьем молоке. Когда сдать этот анализ повторно и когда можно снова давать кисломолочку? Ждать еще полгода или пересдавать анализ? Ну, смотрите, обычно, обычно, вот, если такая динамика есть, что где-то через. Ну, там не через полгода, а 3-4 месяца, в принципе, будет нормально. Тем более, что суть по всему, мама-то, ну, если на коровьем молоке уже готовит, простите меня, то... Или не да, готовят, или может не быть на коровье, Хотя готовлю уже готовит, на коровьем молоке, да? В да. этом случае, наверное, как бы сказать, все уже Жив образуется, нормализу, все да. нормализуется. И в этом отношении для меня, например, кисломолочка более безопасный продукт, чем готовка на цельном молоке. Понимаете, раз вы уже это делаете, то как бы... То и делаете. А до какого возраста ребенка полезно сохранять грудное вскармливание? О, и вот для я глубоко, да я, я бы сказал так, глубоко убежден, что оптимальное время прекращения грудного вскармливания это полтора года, это 18 месяцев. После этого я хотя абсолютно сторонник грудного вскармливания, но после 18 месяцев функционального значения ни пищевого, ни иммунологического, никакого другого, кроме психологического комфорта и какого-то единения мамы и ребенка, угу. нет. Нет. И вся вот эта история о том, что вот а я кормлю до двух, а я до двух с половиной, а я там до пяти вообще не имеет никакого смысла. Более того, разлучение или отлучение от груди пройдет более спокойно, более беспроблемно, потому что чем старше ребенок, тем он больше понимает. А вам будет сложно объяснять ребенку, что это, вчера кормили, а сегодня что, меня не любят. Да, да, да, да, согласна. Понимаете? То есть да. это тоже надо очень хорошо для себя понимать. Это ваш выбор. Полтора года и все. Хороший очень вопрос. Моему ребенку ставят разные диагнозы. Аллерголог ориентируется на, на анализ крови иммуноглобулин, где все продукты показывают отрицательный результат. А диетолог-гастроэнтеролог ориентируется на анализ крови ДТК, где аллергия есть. И получается, один говорит, можно есть все, другие, другие что нельзя. Какой показатель информативнее? Значит, скажу вам честно, с моей, если я правильно вас понимаю, вот это ДТК, да, который анализ, это... Один из способов Остапа Бендера – отъемы денег у населения. Пожалуйста. Вот это мое глубокое мнение. Это фикция, это бред, это нигде никто, никаким образом, ни в какие регламенты, ни в такие стандарты эта штука не входит. Это рекламные процессы, которые, ну как бы сказать, люди нечистоплотные пиарят не имея никаких доказательств, берут серьезные за это деньги. Я, к сожалению, не сторонник антирекламы и чернухи, но меня это раздражает до самого не могу. Ух ты, прям спасибо. А, про питание для женщин. Кстати, Санкт-Петербург один из рекордсменов по вот этому фуфломецину. <свят> мы запомнили. А, питание у женщин, у которых детки с аллергией на ну, ААБКМ, да? а, белок коровьего молока. А, у них есть, должна быть какая-то диета специальная у этих женщин? Ну, если ребенка есть подтвержденная, угу. действительно, аллергия, то, конечно, мы рекомендуем, в общем-то, Без Безмолочную. Без то есть что... ни сливочного масла, лица, ну, ни кисломолочки, ну, ничего. смотрите, если это действительно реальная аллергия, то даже небольшое количество белков коровьего молока, которые могут попадать к ребенку, будут вызывать клинические последствия. Поэтому ну, тут выбора у нас нет. Угу. А, Кормящей маме при аллергии спрашивают, что можно принять. Но есть же какой-то сайт, сайт, да, ты вот все да, смотрят Ну, там есть, но просто действительно это очень серьезный такой вопрос. Лекарственные препараты и беременности кормления угу. То есть есть действительно очень много ограничений. Притом они связаны скорее даже не с тем, что препарат нельзя, а просто исследования в состоянии для... Там, кормящих не проводились. Просто ведь регламент этот пишут компании, которые производят, а не мы. Мы не вправе требовать от них. Ну-ка давай иди проверяй, как это будет uh -huh, действовать. Uh -huh, понимаете? Uh -huh. Они хотят, проводят эти исследования, хотят, не хотят, не приводят. Проводят. Да? И поэтому, когда мы говорим, что они исследования это не провели, то им безопаснее написать там. Что мы не знаем, соответственно, не рекомендую. Uh -huh, понятно. А если у меня сейчас обострение <coughs> атопического дерматита и аллергии, влияет ли это на молоко? Попадает ли мой гистамин молоко ребенка? Гистамин ваш не попадет. Не гистамин, попадет. Гистамин не попадет. Но э, все-таки проводить адекватное лечение вас надо, потому что... Это будет более эффективно. Правда ли, если мама во время беременности ела продукты аллергены, цитрусовые, фрукты красного цвета, мед и так далее, то в дальнейшей вероятность аллергии у ребенка на эти продукты минимальна? Нет, не правда. А правда ли, что если животное есть дома до рождения ребенка, то ребенок, когда рождается, у них более он устойчив к аллергии, <связывающим> к астме вот и так Вот эта далее. часть более правда. Ага, Хорошо. <связывающим> Можно вылечить или уменьшить проявление аллергии вообще? можно тремя способами даже если семья аллергиков во-первых снижает вероятность аллергии доношенная беременность раз потому что недоношенные дети более склонны к аллергии uh -huh. есть причины на это второе грудное вскармливание так это тоже протективное свойство грудного вскармливания молока и и третье это естественные роды. Дети uh -huh. кисарятов раза в два-три в три более подвержены аллергии атопическому маршу, чем uh -huh. это связано с той микробиотой, которую они получают, проходя по родовым путям женщины. Вот. И так случилось, что кесарята, сейчас которых ну, более трети рождаются именно путем кесарево сечения, они более часто имеют либо более короткий срок грудного вскармливания и вообще являются искусственниками по сравнению с теми, кто родился естественными родами. То есть, соответственно, мы имеем вот три таких фактора. Да? Это доношная беременность, естественные роды и грудное вскармливание. Эти три позиции действительно серьезно влияют на риски развития аллергии, атопии у пациентов. Пять минут есть еще? Да, Немножко вопросов. Я, видите, прям ускоряюсь. Нет, просто у меня сейчас Я сейчас ускоряюсь, прям ускоряюсь, да. а, Так, можно ли вредить <къех> ребенку и каким образом? Я еще завтра здесь. А, что? вы еще завтра здесь? Да. Так может, мы завтра допишем чуть-чуть? А, да? да? Да, все, тогда, девочки, тогда мы завтра допишем. Но, но сейчас быстро рассказываем супер-супер-сюрприз, про который мы говорили. Значит, Андрей Петрович, родильный дом на Фурштадской. Ну и мы, соответственно, решили все вместе сделать такой вам подарок. Потому что очень много вопросов было видно, что очень большой интерес. И, конечно, ну, вот, пообщаться с таким специалистом, это, это, это очень круто. Так вот, вы сейчас, посмотрев наш эфир, или не посмотрев наш эфир, ну, лучше, конечно, чтобы, чтобы посмотрев наш эфир, напишите в комментариях, свои истории, свои случаи касаемо вас и вашего ребенка. Если вдруг вы хотите очную консультацию. Если вы вдруг хотите. Завтра мы можем ее сделать. Вот, вот. То есть вы описываете свой случай, если вы хотите прийти на прием. И завтра пять человек, 5, целых пять человек, которые напишут наши э, истории, могут получить консультацию доктора без. Пла но, Это вообще какой-то космос, вот честно. Поэтому, поэтому. во-первых, на вопросы, которые мы не ответили, мы еще завтра сделаем эфирчик и ответим, но вы уже можете писать свои истории и претендовать на то, что пять из вас завтра приедут в роддом на Фурштадской к Андрею Петровичу на личную консультацию. Пишите, пожалуйста, только те, кто может завтра приедуть. В какое время, кстати, утреннее? Оно будет, да, где-то примерно с 10 или с 11 до часа. Вот в это время вот. у нас будут консультации. Вот, специально приедет Андрей Петрович сюда с утра для того, чтобы эти консультации провести. Выбирать будет лично доктор. Я не буду ничего делать. Доктор все покажу. Он выберет э, те ситуации, которые да вот наиболее хочется. Э, не на обижайтесь. Личном мы стараться будем выбирать тем, у кого больше проблем. У тех, кому действительно это надо. Да. Да. Поэтому, поэтому сейчас мы эфир завершаем. Вы пишите свои... Мы сейчас... надеемся, что это просто не последний день на фруштатской да. Может быть, мы в там, январе и феврале еще сделаем, сделаем еще такие, такие, да. такие встречи. Но вот сегодня просто... Ах, я, я вообще в диком восторге от этого. Во-первых, я в диком восторге от нашей с, вашей, с вами беседы, потому что я не заметила, как прошло отведенное время. Я это бы мы, там, слушала и слушала. Я, и не знаю, слушала. я не знаю. Правда. Я бы слушала, слушала. И вот количество человек, которые у нас были там за 30, они так и были постоянно, никто не ушел, потому что но это правда было очень интересно. В общем, сейчас ждите постик, я его выложу и под ним будете писать свои истории. Вам спасибо огромное. Спасибо. До встречи завтра. Спасибо. Да. Все, пока-пока, всем пока-пока.